эта недельная глава на самом деле очень насыщена каким-то происходящим. Прошли семь казни, и кровь, и жабы, и вши, там дикие звери, вот мор, нарывы, и град. И вот три последние казни, описаны в этой главе, саранча, мрак и поражение первенцев. И я смотрю особенность что здесь в этой главе это особенность месяца Нисан, а, раньше это вавилонское название месяца Авив, но раньше не было никаких названий, просто были первый месяц, второй месяц, третий месяц, вот. но здесь что-то что еще есть очень насыщенное. Это первые заповеди для народа раньше для наших отцов Авраама, Ицхака и Якова, они были, как Писание говорит и в главе 26 Брешит, когда описано о том, что Бог дал Аврааму и законы, и постановления, то здесь уже идут конкретные первые заповеди для народа и избранного для освящения, для служения Всевышнему. Песах мы читаем здесь и исход из Египта. Мне, конечно, хочется поделиться а, теми мыслями, которые вдруг пришли при повторном чтении этой недельной главы. И я хочу повториться тут первый стих, прочитать. А, итак. «И сказал Господь Моисею, войди, или в некоторых переводах иди, или пойди к фараону, ибо отягчил, ожесточил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить то есть, совершить на, между ними э, эти знамения мои. Или еще как переводы, совершить над ними мои знамения. И я стал задумываться над словом «бо». Оно мне так почему-то зацепило. И я вспоми стал вспоминать какие-то случаи, когда потому что я, у меня с еврейом не очень, но... Так как я живу в Израиле, я стал обращать внимание, как применяют израильтяне это слово «бо». Вот. И особенно, когда зовут детей, там «бо, Елладим, бо, бо». И это не относится там, к одному ребенку, иногда бывает даже э, к нескольким. Но что я увидел э, как бы в, в этих словах, где Господь говорит Моисею, Моисею «пойдем». То есть мне вдруг пришло такое, что пойдем вместе. И когда зовут папа и мама, говорят, Бо, они беру, идут впереди, и как дети догоняют и берут за руки и ведут их с ними. И вот такое ощущение, как будто, как будто в этот момент Господь ему говорит: Бо, пойдем вместе. Я как бы до этого Он давал. Моисею тогда еще, когда он общался с ним у горящего куста, Моисей был еще какой-то неуверенный, говорит, пошли другого. И Господь давал какие-то знаки, знамения. Вот знаки, не бойся, я, вот посох, и все вот эти чудеса, которые ты будешь творить, я, я тебе помогу. И как бы он посылал, но в этот момент я ощущаю, как будто Моисей как, на каком-то уровне уже вырос в вере, и в доверии Богу после каких-то вот таких движений, казни, если какие-то казни происходили, он сомневался и думал, вдруг сейчас волхвы опять что-то там будут подражать. И хотелось, наверное, что-то такое, чтобы было ну, необычное, чтобы затронуло египтян. И такие моменты последних, в последних казнях стали происходить. И что мы видим в этих моментах, когда... Я уже не буду говорить там о казнях с саранчой и, и перечислять это все. Но в тот момент, когда они говорили о саранче, они не ожидают, что там будет фараон, что-то скажет или какой-то знак рукой даст каким-то движением. Они сарану поворачиваются и уходят уверенно, что вот. И, и я стал задуматься, почему вдруг они так уверенно ушли и не занимались, потому что Господь какой-то дал еще толчок в том, чтобы когда он говорит в следующих стихах, чтобы ты рассказывал это сыну своему, сыну твоего сына, что сделал я в Египте, а знамения мои, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь. Как бы он уже понял, все, вот здесь какая-то кульминация в том, что Бог начинает двигаться еще более по особенному что идет какой-то уже к тому моменту, к окончанию этих казней. И, конечно, не всегда понятно, некоторые задают вопрос, а почему 10 казней, там, не 9, не 12, не 7. Вот. Но вы можете, я вам скажу, можете открыть интернет и прямо написать, и вы можете прочитать, какие... В этом вопросе есть мнение и раввинов, и в Мишнах написано об этом. Вот. Но я не хочу говорить об этом. Но когда я стал размышлять, и слово «Бо», и о а Ешово, что происходит в сегодняшнем времени, и как сегодня говорил Леон о том, что насколько нам надо будет бодрствовать, и быть внимательны, и рассудительны, и о вирусах, о том, что происходит в мире на мгновение – как бы пришло небольшое видение такое. И оно меня очень зацепило, и я хочу поделиться этим видением, именно касающимся Бо. Пойдем. И я не знаю, почему так произошло, как будто какое-то мгновение. Я вижу человека, и он смотрит на меня и говорит, Бо, пойдем. И внутри у меня понимание, что это Иисус, И он такой радостный, веселый. И я понимаю, что я бегу к нему, ну мне где-то лет 20-25, вот такое ощущение молодого человека. Я беру его за руку, ему вот так как бы в припрыску радуемся, веселимся и бежим вперед такой не такой быстрый беготнёй, а как-то вот так потих, э, легонько. И я смотрю, он, я смотрю на него, он смотрит на меня, а потом вдруг я смотрю, он смотрит назад э, за спину меня и тоже смеется, и как-то еще более усиленно смеяться стал. А я повернулся, и вдруг я вижу, очень-очень много бесов, демонов бегут за нами. А когда мы бежим вместе в припрыску, радуясь, как будто вот такой ог... а нас окружает, что-то огненное такое. Вот. И мы продолжаем бежать. И я смотрю на него иду, и оглядываюсь опять назад и думаю что же дальше. А он так, пойдем, пойдем, не переживай. И, мы, и я вижу впереди вдруг а, какое-то пространство не видно а, и пропасть. И через эту пропасть проходит такой трос и как вы знаете как у канатоходцев что ли такой протянутый трос и в какое-то мгновение мы вдруг оказываемся на этом тросе, и, и я смотрю, мы держимся и не падаем, где-то метров, наверное, метр два-три а, так от пропасти. И мы стоим и смеемся. И по, я смотрю, он опять смотрит, но так я поворачиваюсь, и, главное, стою, стою уверенно, и смотрю на то, что... Происходит, и смотрю, вот эти тысячи, десятков тысяч вот этих бесов и демонов просто вот падают в эту бездну и уходят туда. И, и, и я вдруг раз потом уже как бы пришел в себя, думаю, ух ты, интересно, и почему? И мне вдруг пришли вот эти э, некоторые места писания стихи, и я сейчас прочитаю э, стихи из Исаии. 41 главы, с 10 по 14 стих. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя десницей правды моей. Вот стыде и посрамления остаются все раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их. Враздуешь их против тебя, борешься с тобой, будут как ничто, совершенно ничто». Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. И вот у меня как бы вот это вот, именно из-за руки как-то пришло. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Якова, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израиль. И это не только к Израилю, не только как бы а можно, я обращаю к своему имени, ты можешь тоже обращать эти слова, эти стихи к своему имени. Исайя 43 глава, с 1 стиха по 4. «Ныне же так говорит Господь, и тебя Яков, и устроишь в тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Будешь ли переходить через воды, я с тобой, Через реки ли, они не потопят тебя, Пойдешь ли через огонь и обожешься, И пламя не опалит тебя, Ибо я, Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой, И выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, Так как ты дорог в очах моих, Многоценен, и я возлюбил тебя, То отдам других людей за тебя, И народу за душу твою». И я смотрю, как... И мне пришли опять воспоминания о том, как Господь говорил Кефе Петру, там Андрею, пойдем, и я тебя там сделаю ловцом-человеком. И как бы пойдем вместе по этой жизни. Я знаю, что сейчас нелегко многим из нас. Мы проходим какие-то этапы и смотрим на все, что происходит, как будто какие-то казни происходят, как какие-то суды Божьи на этой земле. Но Господь отделил свой народ... От, от народа египетского. Хотя многие ассимилировались, вот как мы, в куль с культурой а, а, советском, при Советском Союзе. И да, знаю, вот как я, как бухарский юрей, мы были ассимилированы среди узбеков и таджиков в их культуре. Но при всем этом... А, а, даже европейская культура, вот сейчас смотрим, пришла, как бы и в, Изра... в Израиле, вообще по всему миру, как будто вот эта европейская культура. Но смотря на то, что происходит, я... вдруг мне пришло понимание, когда мы стояли на этом трассу я думаю, вот он узкий путь. Ты можешь в любой момент, если я не держусь за него, просто и упасть, и тебя просто демоны сожрут. И ты просто погибнешь. И вот как важно, и смотря вот на эти казни, которые происходят, совершенные Богом, по определенной последовательности какой-то, я вижу подготовку Богом как бы включение пробуждения Израиля, пробуждение всех верующих от, от той ассимиляции, которой мы были. И даже у некоторых, может быть, находится. Еще в каких-то привычках с прошлым. И у нас они есть. Мы не несовершенны, как говорится. Независимо от того, ты в служении или не в служении, ты на какой-то должности стоишь как лидер, или просто а, где-то в прославлении, или просто молитник У нас у всех есть какие-то вещи, которые мы проходим, будем проходить по этой жизни. Но идти с ним по этой жизни и держаться за него – это совсем другой вопрос. Мы видим, что происходит в мире. Толкает людей... И вот я смотрю, и то, что сейчас в данный момент толкнуло многих людей призадуматься, что же происходит. И даже слышу, очень некоторые даже уже приходят к покаянию. Если было неверие, вдруг включается вера, вдруг они начинают понимать, что что-то это просто, Значит, есть кто-то, что управляется на этой земле. И становится верующим. И для меня этот как бы урок, вот этот «пойдем», и толкнул еще на такие вещи, что я понимаю, что да, я могу быть хорошим служителем, да, я могу быть пастором, быть в прославлении, э, и иметь прекрасные знания, хороший интеллект, иметь знания Писания. Вот. Э, допустим, у меня там в Алматинской общине был парень, который наизусть знал Библию, просто башка. И иногда... Даже говорил, да, что я, я ее знаю наизусть, чем ее читать. Но Господь говорит, чтобы мы именно держали за Него. И то, что происходит, что это вот эти первые заповеди, которые Он дает для избранного народа и для нас, о том, чтобы как бы, начало нашей жизни, нашего нового движения народа. И я хочу прочитать исход 12 главу. И мы потом продолжим, порассуждаем. И сказал Господь Моисей и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей, да будет у вас начало месяца, в первом да будет он у вас между месяцами года. Скажите всем обществу Израилевых, в 10 день всего месяца пусть возьмут себе каждого одного агонца по семействам, по агонцу на семейство. А если семейство так мало, что не съесть агонца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, рас, расчислитесь на агонца». «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранит у вас до 14 дня всего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его, помажут на обоих косяках и не прикладине в двери в домах, где будут есть его. Пусть сидят мясо его все самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть сидят его».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 А я всю самую ночь пройду по земле египетской и прожусь всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетским производу суд. Я Господь». И здесь Господь как бы дает новый счет времени, эпохи, новый календарь, именно с точной датой освобождения народа от египетского рапта, а именно тогда, когда заканчивается зима, Перестает лить, лить дождь, чтобы его народ вышел, когда уже потеплело, и когда все вокруг начинает возрождаться, цвести, новая жизнь, новый народ и как бы новая нация. И что интересно, что через полторы тысячи лет, то же самое время, в тот же месяц, в день и час и даже минуту совершается Песох Нового Завета, совершенная жертва Ишуа Маших, сына Божьего Аганца. И что интересно, пусть возьмут себе каждого одного кагнца по семейством, по агунцу на семейство. Здесь как раз говорится о духе семейности, единстве, единства и готовности выхода из рабства. И пусть возьмут крови его и помажут на обоих косяках и на перекладинах дверей в домах, где будут есть его. То есть здесь согласие идти за Всевышним, и исполнение повелений, и это как бы как примирение. Вся семья собиралась вместе. Вместе ели гадаловалого барашка с пресным хлебом, с мацой. И здесь как раз то, о чем говорил Павел, «Так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как бы вы бесквасны, и по Пасха наша, Машех, Ешо, закланы за нас». И... Я понимаю, что в том, что Он говорит, пойдем вместе. И мы, соединяя это все в семье, пойдем вместе, сделаем то, что Господь сказал. Мы видели то, что происходило и с казнями. Мы понимаем, что Господь нас пробуждает. Оставить ту, ту прежнюю жизнь, которая была. И сделаем так, как Господь повелел. И народ Израиля по семействам принесли жертву помазали косяки дверей, и это то, о чем мы каждый год вспоминаем, когда проводим Песох, и Господь говорит, говори это детям своим. У каждого из нас свой, как бы был свой выход из из этого Египта, ли из этого мира, и я вспоминаю свой выход, столь. я даже помню число, и это... Мое второе рождение, не то, что было рождение по плоти, а мое рождение свыше, это было 24 июня 1993 года. И я думаю, а говорим мы о своем освобождении своим детям? Рассказываем ли мы своим детям о том Песохе, который произошел внутри меня, в моей жизни? Как Господь изменил меня, вытащив от того мира, из того... Из, из, из, из с той жизни, с которой, в которой я жил очень, может быть, сказать, неправильно, не в соответствии с Божьим замыслом, с Божьим планом. И то, что произошло в моей жизни, это на самом деле радикально поменяло мою жизнь, хотя я совершил очень много ошибок. Из-за чего? Потому что церковь меня научила служить и... Ходить в собрания каждое воскресенье, ходить в домашние группы, посещать все служения, которые есть. Но при всем этом я был оторван от семьи, как мне говорили, спасешься ты и дом твой. Но это было, было неправильное какое-то движение в те времена, может быть, сейчас по-другому. Но тогда меня оторвали от семьи, и получилось так, что я... Участвовал во всех буквально служениях. Я даже перестал ездить на дачу по воскресеньям. Отдал машину сыну, говорю, вы ездите. Я пошел на собрание. Для меня это было важным. И тут по меня приоритет ушел во все стороны, семья стала разрушаться и впоследствии разрушилась. Сегодня я понимаю, насколько важна вот эта семейная семейность в нашей жизни. Если мы держимся за Господа, и есть, питаться Его Словом, а, так как тут говорится, все, мы не должно быть там, а, это съели, а это не съели, все приготовить, и голову, и руки, и внутренности, все, и питаться, и полностью Его съесть, если уже не съели, но ну, сжечь на огне, но при этом, о чем это говорится, учит нам, нас, чтобы мы в каждой области жизни смотрели на Него, не в том, чтобы делать какие-то предписания, как нам говорят люди, но смотрите, а что говорит слово, потому что Писание семья это важно, потому что Бог сотворил нас не для того, чтобы мы как бы служили. Что значит служить Богу? Это служить людям. Он дал нам, как служить людям, как приносить добрые плоды, как делать добро людям, как помогать тем, которые немощны, как помочь тем и даже давать э, милостыню э, правильно. И почему Господь дает нам понимание здравого рассудка? Не просто всем подряд, как тоже в церкви говорит: да давай, главное, ты даешь, а там не важно, это его, понятие, его грех, если он на наркотик или на выпивку или еще на что-то, но я пришел к тому, если я знаю, что это алкоголик или если я знаю, что этот наркоман, я ему никогда не дам. Я внутри спрашиваю, потому что Господь дал нам рог Кода Святого Духа, чтобы правильно понимать, это не говорить, чтобы в каждой детали, допустим, спрашивать, как у меня было вообще ни одна сестра, она говорила, Господь, куда мне положить вот эту книжку? Куда положить, сюда положить или сюда положить? Да такая ерунда. Ложи, куда тебе, как у тебя на сердце лежит. Можешь положить, Богу это не нужно, или что съесть, или сто пить. Но в правильном, разумном спрашивать какие-то вещи у Бога. Допустим, я спрашиваю иногда, кому как дать и как это сделать. Я просто засвидетельствовал один случай. Я пошел на обед с мастерской, и на встрече идет мне мужчина с двумя маленькими девочками. И курит там Прима или Астр, какие-то сигареты без фильтра. И такой у него, видать, последние затяжки. И он говорит, слушай, дай мне 20 копеек, мне нужно... Ну, сигареты кончаются, я... Курю, ку, курю очень много. Я, Сколько ты куришь? Он говорит, 4 пачки в день. Я говорю, смотри, у тебя две маленькие девочки. Я тебе не дам 20 копеек. Я говорю, а ты возьми, перестань хотя бы две пачки курить и купи ребенку своему бананчик. Это будет больше пользы. Хотя он назвал меня желобом, я повернулся и пошел. Потому что и через эти вещи Господь учит, где правильно, как идти с Ним как понимать, где и как давать, как где поступать, а как в семье. Меня сейчас вот как раз, когда мы смотрим на то, что происходит в семьях, и как Леон сегодня тоже немножко сказал, есть проблемы в семьях. Вот в этом и заключается призвание, о чем говорилось на прошлой неделе, Миша затронул, о призвании. Что такое призвание? Призвание ⁇ это то, что ты можешь сделать. Что тебе радостное, что тебя удовлетворяет, что ты можешь с удовольствием делать близнему своему. Не просто с какой-то нести бремя, заставляет от тебя это делать, но с удовольствием. Неважно, где ты поешь там или что-то делаешь. Ты можешь даже быть, мыть полы. Как говорят, мы все лидеры. Но уборщица, она та же начальник свабры, Но при всем том, мы с удовольствием это делать. И смотря... То есть следовать за Ним, не пренебрегать там, как мы пренебрегаем порой, вот как я, в моей молодости произошло, и семьей, и работой. Я уже э, так работал, как бы так, как говорят, Бог все даст. Но слушай, Бог сказал, чтобы ты трудился руками своими и зарабатывал на свете. С сегодня я смело могу сказать, а, что такое призвание. Для меня призвание стать настоящим человеком, подобным Иешуа, который, отдавший себя полностью служение людям, как ему говорил Отец, он был послушен. И как Бог отделил народ Израиля, сделав его святым народом, и Он сделал с каждым верующим Иешуа, Он нас отделил, Он тоже нас сделал, сделал мы святые. Безразличие там наций, евреи не еврей нееврей, неважно, но факт что он объединяет нас, то есть сделал нас своими детьми, как написано в Евсиянах. И это, это служение людям. Я понимаю, у меня, да, это в моем духе. Я люблю служить людям. Я люблю людей. Не скажу всех. Скажу честно, что есть которые меня раздражают, и иногда я раздражаюсь и на жену и даже на ребенка, и даже есть, которых не раздражают, и даже и в общине но это не говорит, что я их не люблю. Я их люблю, я их уважаю. Но есть какие-то моменты в характерах, которые меня э, передергивают. Но мы не совершенно, но стараться уважать людей, даже если они раздражают в чем-то вас или меня. У меня, э, я бы сказал, есть проблемы, но и я стараюсь двигаюсь в этом, чтобы научиться понимать этих людей, а почему у них так? Почему они раздражаются в той или иной ситуации? И даже я уже как-то свидетельствовал о именах, чтобы назвать человека по имени так, чтобы его-то не зацепило, не обидело, не огорчило. И вот о том, чтобы в наших семьях что-то стало происходить. Чтобы мы... Бог есть любовь, и Он говорит, что при всем том, что если ты можешь много чего делать, но любви не имеешь, то это все пустое. И сегодня я понимаю, как насколько важно научиться любить и уважать. Говорит о том, что муж – голова, а, ну... Он должен любить свою жену. Жена не должна главенствовать над мужем, как это бывает сегодня часто, когда жена говорит, и муж говорит, молчу, молчу, как, как в сказке. И о том, чтобы на самом деле жена была помощницей и могла просто советовать, не просто говорить, я, я, я сказала, вот так и так. Я прислушаюсь к своей жене, потому что есть вещи, которые она мудро преподносит и говорит, и я понимаю, но она не навязывает на меня, у меня всегда есть выбор, решение. Мы в свободном разговоре, мы свободно можем общаться и не главенствовать друг над другом. Кто-то управляет финансами лучше, на, бери бухгалтерию. Кто-то управляет в каких-то вещах лучше, допустим, я люблю убираться вот, в доме, и это у меня очень хорошо получается. И я в этом помогаю жене. Нормально. И вот этот семейность, чтобы быть вместе, независимо от того, что происходит. И сегодня происходит много разных вещей. Вот эти напряги, которые происходят сейчас среди э, того, что мы сейчас замкнуты в каких-то квартирах. И как Леон говорил, как важно нам, как духовная семья, не оставлять друг друга. Не просто так написал там СМСочку, а когда на самом деле поговорить, Пусть это уйдет какое-то время, полчаса, час. Даже бывает, что пока человек выскажется, у него что-то там внутри. И это нормально. Но, по крайней мере, мы можем послушать, поговорить, посоветоваться. Иногда говорят, что вот нужно нести Евангелие. Как сегодня Евангелие нести? Очень просто. Люди видят, что происходит вокруг. У меня есть родные, близкие. Я им рассказываю, что происходит. Что это неспроста что это суды, и они приходят, что машина скоро грядет, скоро придет, и это все этапы к тому подготовке, к тому, что а, будет, не, будет нелегко, и, может быть, прессовка будет. Я уже рассказывал, когда у меня было видение, когда, что Иисус спускается на землю на таком а, лимузине белом, и огненные мотоциклисты вокруг него, так как ангелы, крутятся. И как будто, когда он спускается, тьма сгущается и прижимает эту землю. И на самом деле мы смотрим, как тьма сгущается. И думаем, как нам быть в этой ситуации? Но, слава Богу, Господь дает нам э, правильное решение, как поступать, как двигаться. Спасибо Господу за наше собрание. Мы не ослабеваем, что все что-то делают. Но я прошу и молю, за наши семьи, за наших детей, чтобы мы не ослабевали, чтобы мы заботились о друг друге, не смотрели на то, что происходит и болезни, и какие-то бедствия, и ни на что не смотреть. Да, у нас бывает, что и мы болеем, и мы умираем, и кто знает, у кого, когда какой день, но важно... Бо, пойдем вместе с Господом, держаться за Него, не забегать вперед Его. Иногда мы делаем какие-то вещи, но держаться за Него. И вот мы каждый шаббат, когда собираемся, вечером, каббалат-шаббат, с семьей, мы садимся, поднимаем бокалки душ, освящение, и вспоминаем не просто то, что мы говорим, что у нас даст, спасибо Господь за шаббат», а мы благодарим Бога за то, что Он вывел народ Израиля из Египта. Представляете, у нас каждый ем сабат у нас происходит мини-песах. Когда мы поднимаем бокал, мы вспоминаем, что Господь нам сделал. Что Он нас вывел из рабства греха. Не то, что тогда народ Израиля вывел из Египта. Да, Он отделил. Но то, что теперь мы, Его дети, и что как важно не... И вспоминать то, что сделал для нас Господь. И что мы соединяемся в Его теле. И мы поднимаем этот бокал, преломляем хлеб, вкушаем и соединяемся. И это очень важно, потому что в этом есть сила соединения, единства, семьи и быть одним целым в теле Ишоа Мессии. Вы знаете, преломление – это необычная такая вещь, которая соединяет. И сейчас вы будете подготавливаться и мы сегодня вспомним опять о том, что Господь совершил для нас. Но, вы знаете, я хочу рассказать еще одну историю, которая, я не знаю, по-моему, рассказывал Дерек Принц о том, где-то, короче, арабы захватили территорию часть Израиля, и, и там некоторые семьи попали в плен к арабам. И... Один солдат израильтянку тянул вот так за волосы и что-то кричал и орал. А офицер-араб подошел к нему и сказал, отпусти. Он говорит, ты что, она же еврейка. Он говорит, отпусти ее, потому что я с ней ел один хлеб. Мы были соседями. И вы знаете, и вот эта восточная культура, когда мы преломляем хлеб, соединяемся. Это особенное соединение. И это уважают даже, видите, этот араб. Хотя он и был, как бы, Израиль для него был врагом, он все-таки ценил то, что есть, что мы вместе ели хлеб. И у меня сейчас предложение к вам. Я сейчас помолюсь. И я очень прошу тебя, Небесный Отец, за нас всех, за нашу общину, за наши семьи, за, даже за, за тех, которые сейчас одиноко сидят в хостелях, в своих комнатках, Господь, и не могут нормально выйти и общаться. И я прошу Господь, чтобы Ты дал всем нам это чувствование, что Ты с нами, что Ты никогда не отставляешь нас, что мы можем держаться за Тебя. Даже это пусть даже, может быть, не физически, это духовно, но понимать, что мы с Тобой, Господь, чтобы Ты научил нас вести, идти вперед, не останавливаться, смотреть на то, что Ты совершил в нашей жизни, Господь, и смотреть на то, что Ты хочешь сделать с нами, Господь, чтобы каждый вошел в то призвание, в котором он есть. Кто может быть, чтобы быть хорошим мужем, хорошей женой, Господь, родителям, Господь, быть отцом, матерью, Господь, быть дедушкой, бабушкой. И у кого-то призвание делать добрые дела, помогать людям, у кого-то призвание даже служить где-то вообще не в, в каких-то служениях, в церквях, Господь. Но при всем этом не забывать, что идя с тобой, мы прежде всего заботимся о наших ближних. И если мы не заботимся о ближних, как говорит Писание моих уже неверных. Я прошу Господь, чтобы Ты помог нам в этом. И очень хочу, сейчас меня побуждает одно место Писания прочитать. Это Тита, 3 глава, 4 стиха. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновлении Святым Духом, который излил на нас обильно через Ешо Миссию Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию садились наследниками вечной жизни. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога, старались быть прилезными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Амин.